Если во время работы у сотрудника кассы зависает программа 1С-розница, необходимо обратиться в отдел специальных IT-проектов по внутреннему номеру 12666. Как определить, что зависла именно программа 1С-розница, а не компьютер? При зависании программы вам будет недоступно выполнить любые действия в рознице, но вы сможете выполнить другие действия на компьютере. Например, попробуйте открыть ярлык с изображением простильного знака, который находится на рабочем столе, или нажать кнопку «Пуск». Если компьютер отвлекается на действие, значит зависла только программа 1 из розница